И всем привет, друзья, с вами снова Альмир, и в этом видео, друзья, мы будем проходить паркур лайн. Так вот, давайте приступаем к ролику. <музыка> так, друзья, вот так вот он выглядит. Короче, типа, чтобы э, паркурить, надо вот так вот воспользоваться лыжкой, друзья, и таким образом мы проходим паркур. Давайте пока что не будем проходить. Так вот, создатели карты, друзья. Ай, создатель. Эффект 99. И YouTube эффект 99. Кому интересно, зайдите и посмотрите. Так тут написано на английском, я не буду его... Тут вообще испанский, походу. Да. Ну что давайте приступаем, друзья. Вот такие вот образы, просто пропрыгиваем, друзья. И все, и следующий левел. А, походу, друзья, это был только лишь с э, так. Э, лишь тренировка типа такого. Теперь, теперь уже, друзья, настоящий паркур. А стол Тут походу, друзья, не так много дается. Папа, перепрыгнул, друзья. И прыгаем дальше, друзья. Так. Надо успеть. аха друзья, я успеваю. Кому, друзья, понравился такой вот ролик, типа такого, то, короче, ставьте лайки. Если наберется тут. Стоп, зачем я умер? Стоп! Зачем, друзья, я там умер? Если наберется 50 лайков, друзья, я выпущу еще один. Так, блин, тут надо было разбеж разбежка, друзья. Так. Хоба. Блин. Ну ничего, пройдем, друзья. Давай, давай, давай, давай. Все. Хо. Зачем я умираю все время, друзья? Я не понимаю. Так, друзья. Опа так что, друзья, это же <coughs> друзья, это же плита убивает нас. Что на... что тут надо делать, друзья? Вот вили? Я умер. Стоп! Тут какой-то, друзья, недоработка. Сейчас, чтобы выйти в креатив, друзья, надо выключить сперва командные блоки, потом только написать. Хотя не буду писать, друзья, просто сделаю вот такой. Вот. тут какой-то баг, друзья а, сейчас не переносит давайте просто так, тут третий, вот второй, друзья а, все, теперь работает, друзья так опа стоп, тут, наверное, друзья, вон, примерно вон там вот один блок так. Да, друзья, вот он Блин, друзья, перепрыгнул Капец Начинаем сначала Так Вроде бы Хорошо получается, друзья Так Опа Успел Теперь проходим дальше Ладно, вы этого не видели, друзья. Походу там был какой-то баг. Блин, друзья, сейчас я... Блин, только хотел сказать, что я сейчас умру. Что за фигня, друзья? Тут какие-то проблемы, походу. Так. Все, друзья, мы все время сейчас будем так перемещаться, что ли? Я не понимаю. Так. Стоп, надо включить. Командные блоки, друзья. Вот так вот и все. Спаунпоинт. И теперь погнали, друзья, еще раз проходить. Хопа. Стоп. А это место, друзья, как проходит? Ага смысле как друзья пройти стоп невозможно друзья не друзья это это невозможно это невозможно это невозможно друзья еще и здесь такой же. Что, друзья, походу, я понял. Нет, все-таки, друзья, это возможно. Короче, сделаем вот так вот. Давай, давай, давай. Опа. Теперь, Давай, удочка. Вот. Прыгаем и ставим. Вот. Ага, друзья, я понял. Так. Вот так вот и прыгаем, ставим, друзья. И погнали. Вот так вот, друзья, это Проходится, оказывается Я понял Так Прыгаем, хопа И В последний момент, друзья Что за фигня Вот так вот, теперь Вот сюда Хопа И прыгаем Друзья, сейчас нас опять убьет Смотрите-ка Опа, так, друзья, останем на спаунпоинт. Теперь вот так вот и прыгаем вот сюда. Теперь тут, друзья, еще раз надо делать вот так вот и побежали. Опа, вот так вот. Теперь, друзья. походу друзья, становится все сложнее и сложнее. Так, сюда. И теперь. Капец, друзья, что надо делать Стоп, друзья А, все, все, все, все, друзья, работает Опа -то не, не всё, нас, друзья, что то не перепрыгнул Все, теперь у нас, друзья, еще раз убьет Спаунпоинт ставим Это что-то А, друзья, это Я понял, вот так вот надо сделать Папа, и бежим О, друзья успел теперь стоп если прыгнем и ставим друзья то давайте попробуем а я понял а этот блок нас телепортирует короче вниз так, теперь, друзья, прыгаем вон туда. Хопа. Успел. Теперь. Вот так вот. И теперь бежим. Теперь ставим еще раз. И прыгаем вот сюда. Это один, еще один телепорт, друзья. Бежим сюда и телепортируемся наверх. И просто прыгаем Да Так друзья ставим спаун поинт И теперь Вот так вот сделаем И побежали И прыгаем вот сюда Так что тут Что надо делать друзья Я не понимаю Алло Эй А стоп там открылся что то друзья Давайте ка Хопа. А, друзья, я понял. Смотрите-ка. Он, оказывается, пробивает эту э, стену, друзья. Теперь прыгаем и ставим. А, вот как, друзья, проходится этот лев. Капец. Давай-давай, хопа. Тут, друзья, сейчас как? Походу, вот так вот. Нет, немножко. Надо пониже, друзья. Вот примерно вот сюда. Вот так вот. И бежим. Бежим, бежим. Хопа, прыгаем. И все. Теперь тут прыгаем и ставим. Так. Получился. Теперь. Стоп. Не так, друзья. Давай, давай, давай. Дайте мне удочку. Вот. Стоп, зачем? Зачем, друзья? Опа. А, вот, все. Поставился. Вот так вот. Теперь тоже прыгаем из-за, А, тут можно и так пробежать, друзья. Так, теперь, короче, с этой стены, друзья. Вот так вот. Бежим, бежим. И вот он, конец. Короче, друзья, я остановлюсь примерно здесь, на седьмом левеле. Если вам понравилось это видео, то набирайте тут 50 просмотров, и я выпущу еще один ролик, друзья, в котором я проход... буду проходить этот же паркур. Ну что ж, кому понравился этот ролик, еще раз говорю, то подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою ВК-группу. И на все остальные. И на канал подпишитесь. Ха. Всем пока.